Духи питаются энергетической сущностью, а ни в коем случае не самим веществом, поэтому, когда само вино, например, соприкасается с землей, оно в нее же и впитывается. Бутылки это лишний мусор, да, и для, для духов природы в этом нет необходимости. Вот, например, в черномагической практике, в практике работы с чертями и бесами, в практике работы на перекрестках, там обязательно оставлять в емкости. Но такова их традиция. А когда мы работаем с духами природы, в этом нет совершеннейшей необходимости, потому что иначе как мусор, который захламляет их пространство, они все эти изделия человеческого мира как бы иначе не воспринимают. Поэтому лучше прямой контакт с Землей, Из Земли пришло в Землю ушло.